Этот вариант пересчета чаще всего выполняется в концевике сметы. Индекс применяется к сметной стоимости в базисном уровне цен, то есть к сумме прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли. В библиотеке концевиков есть шаблоны, в наименовании которых указано для смет с коэффициентом кСМР, к0,5 для строительных смет, к0,4 для монтажных смет где отдельно выделяются и обрабатываются итоги по оборудованию. На примере сметы, которая сейчас открыта на экране, я подключу концевик к 05 Индекс вводится либо вручную, либо выбираем из электронного варианта таблицы, загруженной в базу А0. Где этот индекс взять? Смета составлена по базе ТЕР-2001. Для этой нормативной базы индексы публикуются в таблицах «Строинформ». Выбираем электронный вариант таблицы номер 211 к полной стоимости СМР и соответствующую строку из таблицы. Например, крупнопанельные жилые дома производства ДСК-блок. В концевике следует этот индекс установить еще раз для расчета фонда оплаты труда в текущих ценах. Важно отметить что единый индекс СМР учитывает понижающие коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли, введенные письмом Гусстроя в ноябре 2012 года. Поэтому в расчете сметной стоимости в базисном уровне цен должны быть применены нормативы накладных расходов и сметной прибыли без учета этих коэффициентов. Для примера мы взяли готовую смету уже кем-то составленную. Проверим. В настройках локальной сметы подключим таблицу с шифром 2004. Чтобы быть уверенным на 100% в правильности расчета, выполним назначение накладных расходов и сметной прибыли, воспользовавшись методом групповых операций. Ссылка на нужную нам таблицу уже указана из настройки сметы. Вид работ для строк взять из базы НЦИ. Именно там для строк указаны правильные виды работ в соответствии с МДС 8133. Концевик обработал обновленные итоги по накладным расходам и сметной прибыли. Расчет закончен. При печати локальной сметы следует показать нормативы накладных расходов и сметной прибыли в строках «Сметы».